Ну вот и все прощали, Студи растах до стен, Внутри с доски мелкий слон, На окнах сдвинь занавес. В углах пусть танцую стулья у стен проща. Прощай, прощай Лишь был на дороге. Вытряй доски мелочи слов, На окнах стримца навески. Пусть танцуют сени в угла, Пусть танцуют стулья у седлых Yeah. <laughs>